здесь как Вас зовут? Так, Меня зовут Наталья. А, обратилась в этот центр Фомальгаут с, ну, с моей проблемой. Это боль в спине. Болит у меня как, периодически сильно, то получше, то похуже. Вот, вот пришлось обратиться в этот центр. А, сначала мне Наталья тоже сделала диагностику организма. Как бы моего тела в целом при вот этой диагностике я конечно поняла все, все как бы внутренние причины от чего у меня эта боль разобралась в плане что мне надо делать, куда мне надо дальше двигаться, что делать со своим организмом, что делать со своим телом дальше у нас был как бы йога часовая йога где Наталья мне показала различные асаны, как делать, что, как вытягивать свою спину. Потом у меня были сеансы массаж живота, иголочки ставили, массаж спины, где мне размяли все, вот разогнали всю крошку, размяли мышцы, размяли мои зажимы. Ну вот прошло вот буквально три сеанса, мне намного лучше. Ну и самое главное, что я знаю, что дальше делать, куда дальше идти и как работать со своим организмом дальше. Супер. Так что всем советую этот центр, приходите, решайте свои проблемы как можно быстрее.